Привет всем! Сегодня я хочу продолжить детскую тему. Я уже несколько раз касался ее и еще буду касаться. И вопрос будет довольно важный, который я особенно задним умом нахожу очень важным. Часто недооцененный вопрос, который я условно называю детским парадоксом. В чем он состоит? Поясню на примере. Если мы говорим не о детях, а о взаимоотношениях двух взрослых людей, мужчины и женщина, думаю, все понимают, что существуют крайние точки. С одной стороны, есть крайняя точка «мне на человека все равно, есть он, нет, ни не пофигу». Другая крайняя точка «полное слияние, я не могу без него жить, ты мое сердце, ты моя душа». Что, по сути, является просто слиянием, зависимостью, иногда в довольно тяжелых формах проходит. И именно этот режим часто воспевается в поп-культуре как любовь, что, в общем, весьма сомнительно на самом деле. Детский, подростковый или просто несозревший мозг воспринимает только две таких крайних точки – на самом деле люди с опытом понимают, что истина лежит где-то посередине. Здоровые отношения – это не равнодушие полное, когда тебе вообще все равно есть человек, нет человека. Но это и не слияние. То есть взрослый человек должен быть способен существовать независимо, свободно, полностью или почти полностью сам себя обеспечивать, как в материальном смысле, так и в психологическом смысле, иметь собственные множественные ресурсы – а не наваливаться всем своим весом на человека, на другого, да, и полностью от него зависеть, как, как раненый, которого вытаскивают с поля боя на чем то плече. И если про отношения двух взрослых людей это как-то более или менее очевидно, это такая, ну, не слишком большая тайна, это многие знают, то вот про детей с этим гораздо сложнее. Детский вопрос, особенно для мужчины, он довольно сложный, и встречаются полярные мнения «мужчине и дети нужны», Мужчине и дети не нужны категорически. Мужчине и дети нужны иногда или может быть. Я думаю, что здесь нет однозначного ответа, который подходит всем. Разным мужчинам подходят разные ответы. Я в этом смысле не истинно в последней инстанции. И моя точка зрения, что дети имеют очень большую ценность. Все мое такое спокойное состояние сейчас, да, что я могу позволить так спокойно рассуждать про многие сложные темы, во многом обусловлено тем, что... Мой детский вопрос, в общем, закрыт. Я, правда, не думал, что у меня будет один ребенок. Я рассчитывал на большее число. Но, так сказать, по обстоятельствам, взвешивая возможные риски для первого ребенка с тем, что возможно их будет больше, я принял решение, что риски того не стоят. Стратегии размножения тоже бывают разные. Да? Бывают стратегии низкого инвестирования, стратегии высокого инвестирования. В животном мире встречаются и те, и те, и некие гибриды. Стратегии низкого инвестирования – это огромное количество потомства, где на каждого отдельного тратится мало ресурсов, мало времени. Логика в том, что кто-нибудь да выживет – самые сильные. Стратегии высокого инвестирования – это когда детенышей мало, но они требуют очень большого ухода, часто нескольких лет ухода. Если бы мой детский вопрос сейчас не был закрыт, скорее всего, я выбрал бы какой-то довольно рискованный путь для того, чтобы попытаться как-то этот вопрос решить пошел бы он какой-то осмысленный, управляемый риск. Потому что я лично считаю, что это того стоит. Но не навязываю это мнение. Просто мне в этом смысле во многом повезло. Я, конечно, делал определенные действия, но в конечном счете это везение. Либо вмешательство высшей силы, я не знаю. Меня просили как-то сделать ролик про опыт, вынесенный из супружеской жизни. И, наверное, я его сделаю. Но тут все-таки универсальных рецептов быть не может. Да, я делал определенные действия. Да, я был на готове. Но мне представилась ситуация, и в этой ситуации я сделал свой бросок, и бросок оказался удачным. Помните, как в фильме «Святые трущоб Там следователь говорит примерно так. «Эти двое не герои. Это два обычных человека, которые попали в необычную ситуацию, и так получилось, что в конце они оказались победителями». Вот примерно мой случай. Так вот, с детьми существует похожая проблема, как во взаимоотношениях мужчины и женщины. Причем человек заранее часто не понимает, какой вес у него в голове имеют или будут иметь дети. Человек может вполне искренне заблуждаться, ошибаться в этом прогнозе относительно самого себя, просто потому, что он еще не был в этой ситуации. Он может думать, что дети для него будут иметь огромное значение, но когда по факту ребенок появится, к нему не будет интереса, не будет каких-то чувств, будет такое ощущение помехи в жизни. А может быть наоборот. Человек думал, что дети для него никакого значения не имеют, что есть, хорошо, нет и ладно. А когда ребенок вдруг появляется, то у него включаются довольно глубокие механизмы, такого животного уровня. И угадать в этом смысле сложно. Детский парадокс состоит в том, что если вы более-менее уверены, что дети для вас имеют очень большое значение, то вам скорее стоит опасаться заводить детей. Потому что в случае, если что-то пойдет не так, а под этим я в основном понимаю, конечно, разлучение, вследствие развода, там или неадекватного поведения матери и так далее. Если эта тема пойдет не так, то это будет для вас источником серьезного личного риска. Отсюда люди некоторые спиваются, некоторые кончают с собой, некоторые просто теряют всякую основу, становятся такими как бы живыми трупами. С другой стороны, если человек у детей абсолютно фиолетовый, и он это хорошо про себя знает, то, наверное, ему тоже не стоит этим заниматься. Это и детям не полезно, демонстрировать модель отношения, что ты мне нафиг не сдался. А вот если вы способны поддерживать некий баланс, то есть понимать, что ребенок штука ценная, но в настоящем правильном браке он занимает третье, четвертое и так далее места, потому что в правильном браке первое место занимает партнер, а дети представляют собой временные явления. Как индейцы говорили: Ребенок гость в твоем доме. Накорми, обучи и отпусти. Вот это отношение к ребенку, как пусть к уважаемому и очень ценному, но тем не менее временному гостю в доме. Такое отношение позволит в случае чего пережить это, ну, более или менее спокойно. Никто не говорит, что все будет замечательно. Но поскольку вероятность развода очень большая, а в разводе очень большая вероятность разлуки, намеренные разлуки с ребенком, то пережить это поможет вот такое сбалансированное отношение. Кто знает заранее за собой такое отношение нервозное, что он не сможет так просто этого пережить? Люди с собственной травмой в прошлом по этой теме. Как, например, дети из детского дома – Дети, выросшие с приемными родителями, не очень дружественными. Таким людям по-хорошему бы надо походить на терапию, прежде чем подходить к вопросу о детях. И, конечно, надо понимать, что современная брачная система, она только усложняет всю эту тему. Очень тяжело решаться на ребенка, зная, что в любой момент по щелчку пальцев тебя могут с ним разлучить. Одно дело быть готовым расстаться с женщиной за 20 секунд. Это одно дело. Совсем другое дело быть готовым расстаться с ребенком за 20 секунд. Это вряд ли отношение нормального, здорового родителя к своему ребенку. Такое не пройдет. Некоторые говорят, ребенок делает женщину уязвимой. Возможно. Но в этом смысле женщина уязвима только в фильмах, фантазиях, типа вот истории служанки. В реальном мире, если она и уязвима, то не в этом смысле. Кто по-настоящему уязвим через ребенка, это мужчина, для кого эта тема больная. И, к сожалению, женщины этот вопрос очень хорошо зондируют и понимают в мужчине. Эта тема будет обнаружена точно так же, как женщины находят любые болевые слабые точки в мужской психике. Не знаю, сможете ли вы это прикрыть, эту больную зону, по методу Тристан, который я уже рассказывал, но подумать об этом стоит, потому что, к сожалению, для дисфункциональной женщины, а их очень много, это будет просто инструментом шантажа. Это называется психологический шантаж. Даже если вам прямо не угрожают, что у вас ребенка отберут, и ты его не увидишь. Это уж совсем крайняя зона. Но такая молчаливая угроза на эту тему может висеть в воздухе. Женщина может косвенно транслировать такое послание, просто как бы все время встраиваясь между ребенком и отцом. Все время как бы посредник, который прям абсолютно необходим. И без него нельзя сделать шагу то, что называется гейткипер. Ну, про гейткиперов я потом порассуждаю, а здесь только подведу черту: что парадокс есть парадокс. Это единство, дух, взаимопротивоположных утверждений, из которых каждое верно в определенных условиях. У парадокса нет разрешения никакого. Парадокс принимается как есть. Человек просто принимает это как факт, либо не принимает как факт. Мужчина, который ценит детей очень высоко, выше, чем свою женщину и мать этого ребенка, сам должен понимать, что он не квалифицирован для того, чтобы состоять в полноценном сбалансированном союзе. Он сам нарушает баланс. И именно поэтому ему стоит очень сильно задуматься, стоит ли на данном этапе связываться с детьми? Потому что последствия могут быть очень болезненными и для него, и для женщины, и для ребенка. С другой стороны, некоторое такое спокойное отношение к ребенку во многом обусловит и ваше более здоровое с ним общение, и невозможность как-то совсем грубо вами манипулировать со стороны женщины. Такой вот корпускулярно-волновой дуализм или двоемыслие. Подумайте об этом на досуге. Всем пока и удачи.